Ну, доброе время суток, я думаю. Но для босса они будут не очень добрые. Тут и так у них гроза. Ну, еще и я его, думаю, в этот раз побью. Может быть. И мы узнаем, что в этом девятом этапе. Может еще один босс? Не знаю, он выглядит как-то странно. Похоже на глаз или ураган какой-нибудь. Ну, как видите, я довольно хорошо прокачался и убиваю его довольно легко ну его первая фаза так сломал вторую штуку и сейчас надо как-то его побить отойти побить отойти а то есть лазер то меня убьет а, ну, ну ладно ну, чё ты смеешься вы чё ты смеешься я же тебя побью сейчас о, сейчас я зря бомбу использовал. Зря использовал, ну ладно. Не думаю, что она мне сейчас пригодится. Так, ну давай. Ну давай. Ч что, улетаешь, то летаешь вправо-влево. Летать тебя не учили, что ли? Так, сломал тебе штуку. Сломал вторую штуку. Так, там осталось что-нибудь? Нет. Значит, только справа тебе надо сломать сломал и теперь у тебя активируется еще оружие непонятно из откуда так я наверное возьму щит сломаю тебе сломаю, сломаю сломаю это теперь сломаю серединку она мешает больше всех возьму еще раз щит сломал вторую штуку и сейчас сейчас сейчас сейчас сейчас сломал третью штуку сейчас. Ост... И осталось сломать только вот те сбоку. Справа и слева. Так, держи, держи, держись. Держись. Так, хорошо. Я даже как-то проскочил мимо этого лазера. И тебя осталось. Давай. Там повернется ко мне. Давай. И все, давай, заходи. Давай, давай, давай, давай. Стреляй, стреляй, стреляй, стреляй. Готов. И теперь надо тебе только лазеры эти отстрелить. чтобы ты повернулся наконец спиной ко мне. Хотя, я не знаю, где у него спина, где хвост. Ой, где у него хвост, где крылья, ну... Нет, я думаю, что вот это у него передняя часть. То есть сейчас он передан... Ой, плохо. 4% осталось. Ну ладно, он... Вот, <клёх> он повернулся. Так, ну сейчас это просто мега бомба лазер и второй лазер вот так очень даже даже слишком легко и у него дырка в той штуке о так это все sky force разработана и выпущена infinitive dreams 2004 2015 10 юбилейная версия мысли десятая у вас сколько этих sky force? я что-то не понимаю там еще есть вторая часть этой игры я думаю sky force r reloaded то есть sky force перезагрузка я в это обязательно поиграю когда закончу но мне непонятно чего они сейчас там не титры показывают если еще есть девятый это ведь не бонусный это обычный уровень ой самолет упал Ч, он просто улетит? Нет, он сорвется. Вот сейчас там, наверное, генерал Мэнтиста и все, Как бы, да. Оригинальная версия 2004 год. Так, а чё я не могу в нее поиграть? Я посмотрел. В маркете есть только эта версия. Skyforce 2015. И Skyforce R. А Skyforce R, я так полагаю, это вторая часть? Или просто как... Ну... Не может же Skyforce Force Air быть первой частью, ведь она R революдет. Новая версия, перезагрузка. Ладно, посмотрим, посмотрим. Я не знаю. Мне же еще один уровень надо пройти. Он точно будет сложнее, чем этот. Хоть я и не знаю, что там там. там, там генерал Ментиста все. Кто дальше будет? Дочь его? У него нету детей, наверное. Он же Всю жизнь провел что воевал с нами ладно я пойду копить деньги встретимся когда накоплю накопил и теперь я могу поиграть в этот девятый этап посмотрим что он из себя представляет так закуплю штуками куплю это куплю это куплю это все куплю все, все. Ну, почти. Так, а я вижу магнитик. А я вижу магнитик. А ты еще кто? Помехи связи. Какие помести связи? Хотя... А, может быть, вот эта штука, это крутит антенна. И я немножко сбиваю его связь. Хотя я не уверен, что это даже человек. Голос был как у робота, да и выглядит он как на мегафлауре ну лицо его хотя это на самом деле не пока вроде просто пока вроде просто и не так уж сложно надо только понимать куда идти то так справа штука так это а слева чё? это похоже на люк да это люк и что из него вылезет о это как это как та зеленая пушка только круче Mm, да, кажется, она круче. Ну, здоровья у нее не больше. Раз я ее так легко убил. Так, сейчас тебя побьем ракетница. И вторая ракетница. Так, стой, куда? Не уплывешь. И все происходит, кстати, в каком-то снежном месте. Тут реки текут. Эти снег. Это, кстати, первое место, где есть реки настоящие. И снег идет. Так, стоп, пушка, аккуратно, аккуратно, не умря пушку, хорошо, не умер. Так, лазер сверху, лазер сбоку, блин, у меня 5, я не могу взять с собой, давай ты пойдешь. Так, сейчас я попрощу на тебя, вот так вот. Эти штуки лучше не трогать, раз у меня уже полная прокачка. Так, не понял. Это что за щит? А, это он тот щит? Понимаю. Беру лагер у тебя. Я не знаю. А, вот. Что это был щит для этих двух пушек. Понял. Но почему генератор щита не был под щитом? Ведь он же создает этот щит. Странно, ну ладно. Корабли тут сильные какие-то, они замороженные, по-моему. Не белые. И взрываются странно. А, здесь еще хуже. Две, две пушки, ракетница. О, еще один лазер. А, мне, мне как раз нужен. О, это что, водопад? Ха, забавно. Реально, водопад. А я умрусь и дотронусь до воды. И корабль там рядом. Да нет, нормально вроде. Вау Здесь пещера И музыка изменилась И музыка изменилась, слышите? На другой стало Это первый уровень, где меняется музыка Ну, я имею в виду, кроме На босса из... И обратно О, балка Такие детали Балка наверху, она... <смех> Загораживает вид О, это что та самая штука Ой, аккуратно <смех> Просто взял щит и поломал всех Видите, вон там, это же субмарина, которая обездвижила нас в пятом этапе. И тут очень много лазеров. Так, сломал эту штуку. Так, лазером Прошел. О, нормально так. Так, взял лазер, взял лазер. И я могу даже еще один потратить. И взять, и взять два. Так, блин, пустил. А, ну ладно, я все равно собрал их. Ну хорошо, раз собрал, так пойдем дальше. Что же дальше? Тут все такое красное. Ну пещера, подсвечивается так. Не очень уютно. Что же дальше? Какой здесь будет босс? Дойду ли я до него? Думаю, что не дойду. Еще одна балка над нашими головами. Так, ой ой ударился обо что-то надеюсь мне дадут похилиться а это что такое что это за забавная вещь она меня не бьет даже она меня не бьет просто просто стоит меня она напрягает она двигается и она она странная это вроде похоже на какую-то пушку только она не работает. Ну ладно, так. Ой, это большой вертолет прокачанный какой. На тебе, мегабомбой. Как тебе такое? все сразу с пушки потерял. Ну пока, чё. Так, пустое место. Вот тут бы хорошо была бы битва с боссом. Но вот только босса я чё-то не вижу. И у меня еще пять лазеров. Арахнотрон? Это что-то новенькое, эм... Но это та штука, может быть, которая сзади стояла? Так, а вы ее? Её... Ой, вы видите эта штука внизу? Это он! Это тот самый, который стоял там, ну, на месте. Заряжался, что ли? Ну-ка. Покажи мне, что у тебя есть, Арахнотрон. Это, я так понимаю, паук по названию? Да, это точно тот, видите? И значок тот же самый. И по бокам штуки. Да даже это двигатель. А что он там стоял-то, не убил меня сразу? Так, красные штуки. Я думаю, лучше такие не трогать, да? Зарядка лазера. Не очень хорошо звучит. Ух, я... Не могу даже... Я даже не знаю это за лазер то такой я думаю что он будет у него из той штуки в центре хотя как она откроет? может быть она выдвинется как вид по киберпанковски или я не знаю. зарядка лазера все еще заряжаешь свой лазер но видимо пока я тебе не сломаю второй огнемет ты продолжишь заряжать его, да? хорошо я тебе сейчас его сломаю а, я тебе его сломаю, не волнуйся. Сейчас, погоди. Сейчас, ща-ща-ща, ща. Сейчас, ща, ща, ща, ща. ща, еще чуть-чуть. Уже 38, 36. Так, давай, меня в последний разочек. Полимини. Да, да. Зарядка лазера все еще зарядка. Ага, тут виниган у нас теперь. Мощная пушка, мощная. Ну, у меня тоже есть лазер, как бы. Тут что-то сильно не гордись. Вот эти вот красные штуки, это единственное, что мне... Ой, я зря понимаю. Это единственное, что меня может убить, потому что от этого вернуться, в принципе, просто. А, он просто отбросит. Не понимаю. Не понимаю. Это что такое? Что? Это что за гастер-гластер X20? Он еще ему в стороны махает? Не, ну... Ну... Не, ну реально жестко. Что тут сказать? Лазер на четверть экрана, от которого у меня лагает. И такой звук, когда лазер используется. Ладно, я, наверное, пойду снова копить деньги на пятый этап. Ну, на пятом этапе. Накопил. Давайте еще раз дойдем, может быть, до этого паука. Или не дойдем. У меня теперь уже 7000, этого точно хватит, чтобы затариться полностью. Да еще и я останется. Так, сломал вас, сломал вас. Эх, помехи связи у тебя. А как араханотрона на меня выпускать, так ты... Так ты мощный. Ну... Я надеюсь, что здесь-то хотя бы не было. Здесь вроде просто. Так, теперь здесь. Я уже запомнил за этот, за тот раз. Уже запомнил почти всю карту. И теперь... Мне будет попроще здесь ориентироваться. Ведь я буду знать, что будет дальше. Так. Пушка, давай, выезжай. Я буду готов. Вот так вот. даже не попала от меня. А вот интересно, на меня убьется два удара? Или все же у меня такая прокачанная защита, что ей понадобится постараться, чтобы пройти? Не знаю, не знаю. Посмотрим. Не, ну, я попадаться на нее не буду, но если попадет... Нечаянно, то мы узнаем, убьет она меня с первого раза или нет. Так, вот она. Вот она, еще одна оранжевая пушка. Давай. Улы. Улы, спасибо. Лазер. Два лазера мне дали тоже. Спасибо. Но мне они как бы не нужны. Ладно, потрачу один сюда. И возьму два. Так, а давай я тебя за собой потяну. Давай, иди сюда. Иди вот так вот, иди, иди. Я тебя дотащу, а вот, до того, когда будет генератор щита, да, и в тебя высажу, так, и теперь подберу, и все. у меня теперь 5 лазеров снова, только почему он так плохо ко мне притягивается, у меня же магнит сильный, он по идее должен как звезды эти ко мне притягиваться, то есть сильно, а он как-то вообще не сильно. Может быть это из-за того, что у меня полный инвентарь и я слишком тяжелый? Да не, не может, оно так быть. Так, здесь я лучше использую щит. Вот так и вот так. Ой, что ж так лагает-то? Это от водопада что ли? Скорее всего от того, что у меня идет запись. Так, сломал тебя. Опа, подоберу сейчас. Так в смысле? В смысле? У меня было 75%. И он меня убил? Не, я не верю. Как так-то? Ладно, я снова дошел до этого паучка. Я все еще не понимаю, как меня в тот раз убили. Ну, надеюсь, меня хоть не убьет этот паук раньше или нет. Я хочу узнать, что будет после этого лазера. И пробивает ли он щиты? Щиты пока что это вроде как. Вообще вещь неубиваемая, и... Да-да-да, знаю, зарядка лазера. И вещь, по идее, которую никто не может разрушить. Ни одна пушка. Я тут даже не знаю, тратить на него. Сейчас лазера или нет. Ну просто... Не похоже, что у него было что-то еще кроме... Этого огроменного лазера на четверть экрана. В котором он может тащу и размахивать. Я как бы... Не знаю, может быть, использовать сейчас все и мегабомбы. Так-то я бы легко бы лазер сломал. Но просто кто знает. У того самолета так вообще было фаз 5, наверное. Даже не знаю, тратить на него нет. Вот сейчас вот я лазер, кстати, зря потерял. Он выдвигался, и я лазер включил, и весь лазер пошел ко мне. Никуда так и снова приходит этот момент 15 12 10 9 8 7 все так в смысле обидно очень стало реально смотрите от от его лазера даже этот игровой экран трясется настолько он мощный ну ладно давайте тогда пройдем этап 05 который я прошел на ненормальный, на сложный, на ненормальный. И теперь мы узнаем, что будет, если попытаться пройти его на кошмаре. Сразу замечаю эту огромную скорость. Просто невозможно. Как он так... Он летит, все объекты летят вокруг быстрее, чем я даже двигаюсь. Все так быстро происходит, я не понимаю, что происходит. Так, меня уже обездвижили. Хорошо. Не, ну плохо на самом деле. Он так часто стреляет своими фиолетовыми штуками. Как я тут вообще пролечу? А, ну пролетел. Потом. Хорошо. Хорошо. Так, так. Ну, эти вроде чаще стрелять не стали. Уже спасибо. Иначе они бы просто сделали стену для меня непроходимую. Вот эти стали чаще стрелять гораздо. И я почти уверен что такая фиолетовая пуля, не вот эта, а синяя, да, синяя. Эта синяя пуля точно убьет меня с одного удара. Я не хочу даже ничего трогать. Я просто боюсь, что меня убьет все. Я, я думаю, что даже фиолетовые пули меня с трех ударов убьют. Ладно, не с одного, с трех. Извините, люди, сегодня вас подбирать не буду, потому что я точно не дойду сам до туда. Не то, что уж с вами. Мне еще зачем-то дали карту. Зачем мне? Зачем вы мне дали карту? Я не пройду это этап. Я не пройду его сейчас. Хотя, может и пройду. Но я не уверен. Вот здесь вот? Вот. А, ну да. Как я и говорил, они меня убивают с первого же удара. Ладно, еще раз попробуем. У меня 5000 есть. Я могу еще раз 9 попытаться пройти. Но я хочу все-таки узнать, сколько звезд я получу в конце этого уровня. Потому что вы помните, сколько было на трудном, на ненормальном еще больше. А на... А здесь я должен представить, сколько их будет. Это, наверное, будет... Блин. Я все еще удивляюсь при проработке этой игры. То, что ты ударился, о, ты умер и пальмы колыхаются рядом с тобой из-за ударной волны. Да ладно, как я умер-то? Еще раз, еще раз, еще раз. В этот раз аккуратнее, аккуратнее. Не приближаемся к нему слишком близко. Вот так, вот так. Опезредил, ну и молодец. А теперь отстанет мне. Лазеры наносят, кстати, не так много урона, это уже хорошо. Я то думал, что они тоже меня будут убивать сразу же. нет, они оказываются попроще. Так, здесь прошел здесь прошел здесь и и тебя срубили. Ну, вдруг пригодишься. Так, здесь вот самое главное, это задержать их, чтобы они не мешали дальше. Вот так. То есть, если бы я сейчас пошел, как обычно, то они бы стреляли мне в спину, и это все летело бы вперед. Но я делаю так, что я пытаюсь их обходить сбоку и отправлять все их пули вбок. Чтобы они не стреляли вперед, в спину мне. Тогда они не будут мне мешать в будущем. Это очень. Это очень полезный совет для тех, кто есть. Ну, если кто-то будет играть в Кайфорс. То лучше вот смотрите сейчас, как я. Если я не умру. Сейчас. Вот так вот. Их надо аккуратненько обойти сбоку. Вот так, чтобы они стреляли в ту сторону. И теперь без проблем пройти здесь. Хотя тут проблемы все-таки будут. Из-за того, что. Да. Из-за того, что я. Убиваюсь с первого удара. Ладно. Буду еще пытаться. Я прошел и получил вот такую крутую вещь. Золотую карту, которая дает длительность на рюч-счета плюс 10%. Плюс 10%, понимаете? Это много. Ну и еще я прошел его, собрав 70% звезд. Тоже хорошо.